Привет! На связи, как обычно, Антон. Любишь сооружать что-то крутое при помощи конструктора Лего? Или просто интересно наблюдать за тем, как это делают другие люди? Тогда тебе точно понравится сегодняшний выпуск, ведь я подготовил подборку самых невероятных и детализированных вещей, созданных при помощи маленьких элементов. И обязательно досмотри видео до конца, там у нас конкурс на 500 рублей. Начнем с игрушки, которая по-любому понравится каждому фанату военной техники. И это не обычный танк, который мы привыкли видеть в магазинах, а самый настоящий монстр среди своих. В нем сочетается целых 48 моторов, которые обеспечивают потрясающую мощность при его работе. Ты только посмотри, как он выглядит! Согласись, размеры очень внушительные, и сразу появляется особая атмосфера. Одно удовольствие даже не только от игры, а от одного наблюдения за таким. Игрушка бомбическая. Всем фанатам военной тематики и в особенности Лего советую игрушки лего не перестают меня удивлять сейчас я покажу вам узи сделанную из деталек лего по внешнему виду многие из вас наверняка подумали что это обычный автомат сделанный из подручных деталек с которым все что можно делать это воображаемо стрелять пульками но спешу вас заверить что все далеко не так просто как им кажется на первый взгляд этот потрясный ган в состоянии стрелять патронами и перезаряжаться параллельно издавая подобающие атмосферные звуки также все это сопровождают различные интересные фишки о которых я не хочу вам рассказывать просто так, вы сами все увидите и оцените, когда будете пользоваться им первые пару минут. В трех словах, игрушка нереально крутая всем детям всегда было интересно как это так ровно рисуются разметки для дороги неужели люди вручную так здорово проводят линии да и честно говоря некоторые взрослые продолжают так думать ну а если серьезно то сейчас я покажу вам игрушку которая реально может рисовать разметки на дороге согласитесь каждый ребенок будет в восторге от подобного подарка ему будет крайне интересно наблюдать за этим процессом а еще лучше если у него будет особое место сделанное под город таким образом он сможет прокладывать дороги на которых и будет играть но честно говоря мне кажется Кажется, что даже взрослым такая игрушка была бы по нраву, а любители Лего вообще сошли с ума. Те люди, кому нравится тематика роботов, всегда строили из деталек Лего что-то на них похожее. Но с этой игрушкой вам больше не придется изощрять вашу собственную фантазию, ведь она все сделает за вас. Это футуристический прогулочный Лего-робот. Зацени, как здорово он выглядит. Вовнутрь ты сможешь поместить своего любимого человечка и пустить его вперед. У робота также достаются специальные пушки, которые всегда готовы устранить недоброжелателей. Вообще игрушка действительно годная и стоит вашего внимания. А что если при помощи игрушек Лего ты сможешь разрабатывать грунты и заниматься погрузкой сыпчатых материалов? С этим тебе поможет такой вот экскаватор. Он отлично справляется со всеми поставленными задачами. Управляется он дистанционно, отчего создается особое вовлечение в процесс. Тебе нужно будет аккуратно воспользоваться ковшом, чтобы ничего не рассыпать во время переноса материала. Сама по себе игрушка клевая, выглядит очень интересно и завлекающе. Сразу хочется попробовать себя на месте его водителя. Подобная вещь открывает перед тобой новые ощущения и может быть вдохновит на какие-то перемены. Все мы знаем, что в нашу эру технологий постоянно возникают новые и новые приложения, а также новые устройства, которые облегчают нашу жизнь. Так трудно было не услышать о такой вещице, как 3D-принтер, но казалось бы, что для ее использования необходимы сложнейшие материалы. Спешу вас переубедить, все не так сложно, как вы думали. По крайней мере, конструкторы из Лего создали 3D-принтер из своих деталей. Он отлично работает и в состоянии нарисовать ваш любимый предмет. Вы только гляньте, какую хорошенькую лодочку он только что сделал. Если вы захотите порадовать себя подобным занятием, либо удивить своих гостей, задумайтесь о покупке такого чуда. Каждый из нас когда-то задумывался о покупке красивых часов, на которые всегда было бы приятно смотреть. Если вы все еще в поисках, то что вы скажете насчет такой вот штукенции? это часы из лего, которые автоматически меняют время и не сбиваются. Внешний вид лично мне ну очень зашел, смотрится это по-современному круто, а постоянные движения цифр либо двоеточия создают свой особый шарм, из-за которого от них трудно оторвать взгляд. Эти часы могут быть очень крутым подарком любому человеку. Каждому из вас советую к ним присмотреться как для собственного пользования, так и чтобы сделать близких счастливее мы любим стильные тачки которыми можно удивить всех гостей в моем выпуске речь идет об игрушках поэтому я нашел кое-что похожее среди лего Это игрушка которая сделана по прототипу настоящей машины снубдога она оснащена пневматической подвеской и многими другими фишками различные моторы и сложные механизмы поддерживают машину в самых разных точках а дистанционное управление при помощи пульта позволит вам всем этим пользоваться интересно то что все может работать одновременно даже во время езды вы можете либо подарить эту игрушку своим детям либо осчастливить знакомых постарше. Такая машина поразит людей всех возрастов. Теперь попрошу особого внимания игроков в Call of Duty Black Ops 3 Zombies, ведь у меня есть чудесное оружие КТ-4. КТ-, КТ это аббревиатура от Кусанаги на Суруги, что переводится с японского как Меч Кусанаги. В игре у этой пушки сразу много самых разных применений. Например, помимо боевого применения, КТ-4 очень важен для садоводства, им можно и нужно стимулировать рост растений. В общем, особенностью этого оружия хоть занимай. Такая модель из лего также стреляет особыми светящимися в темноте снарядами, которые создают не передаваемую атмосферу во время игры. Это оружие не сможет не понравиться фанатам легендарной игры, а также я уверен найдет новых пользователей и среди обычных людей. Не знаю, как твои, но мои будни, да что уж будни, даже выходные, не обходятся без компьютера. Так или иначе он играет немаловажную роль в настоящей жизни. Лишь благодаря компьютеру мы можем узнавать обо всем происходящем в мире раньше остальных, выполнять важную учебную работу, проходить удаленное обучение, ну и конечно же рубиться с друзьями в онлайн игры. Именно для таких фанатов компьютера и игр я хочу показать этот прикольный мини-сувенир, созданный при помощи лего. Это компьютер, но правда не самых новых моделей, поскольку у него монитор коробкой, и, полагаю, не игровой системник, но это лишь прибавляет своего шарма. С таким сувениром вы сможете окунуться в прошлое и поностальгировать о том, как же раньше было круто. Он будет отличным подарком как любому игроману, так и просто знающему толк в раритете человеку. Но я бы забрал его себе домой на полочку. Люблю уж маленькие вещицы, особенно такие крутые. Готовьте сейчас офигеть! Это огромная модель Volvo XC90, собранная из мельчайших частей Лего. Не знаю, как у вас, но у меня аж мурашки по телу от восторга самой работы и от того, каких трудов она стоила создателям. Вы только посмотрите на нее и представьте, сколько же на это ушло конструктора. И причем машина это не просто квадрат с колесами в форме черных кружков. Она максимально приближена к настоящему экземпляру и даже имеет свои номерные знаки, надписи и такие элементы, как фары, веники, радиатор, даже крыша словно настоящая. Ну а колеса — и вовсе отдельный вид искусства. Это просто чудо какое-то. Насколько же люди талантливы? Издали я бы даже не отличил лего вариант от того, что в реальной жизни. А что вы скажете о такой модели? Совсем недавно я нашел для себя новую залипашку на ютубе. Ее суть заключается в том, что при помощи пресса сдавливаются различные вещи, начиная от лизунов, заканчивая мылом, мягкими игрушками, шариками Орбис и так далее. В общем, вход идет все, что только попадется под руку. Но пресс – вещь серьезная, и так просто ее купить домой не получится. И вот как теперь быть? Лего уже все продумали за нас. Какие-то гении собрали из кубиков игрушечный пресс, который действительно достойно справляется со своим назначением. Несмотря на его маленькие размеры, это устройство в пух и прах разнесет любую мягкую вещицу, положенную внутрь. Так что давай, тащи сюда скорее все, что найдешь дома, и начинай тестить эту штуку. Но, как по мне, это отличный аналог настоящему прессу. Особенно, если вы тоже любите залипать на такие видосики. Так-так. Кто тут любит фильмы с Рубиловым и кровавой резней Например, Пилу или Убойные каникулы? Если у тебя слабая психика, то рекомендую даже не гуглить, что это такое. Но я почти уверен, что о легендарной пиле слышал почти каждый подросток. После ее просмотра Билли мне виделся еще долгое время. Так вот, если ты хочешь напугать своих друзей, или же тебе надоели эти игрушечные пистолеты, ножи, автоматы, то я хочу показать тебе бензопилу. Внешне она очень похожа на настоящую, но разве что вес несколько меньше, что к слову не скажешь и ее размерах. У пилы даже может крутиться основная часть, так что яркие эмоции знакомых тебе гарантированы. Только смотри не переборщи с приколами, а то так и правда можно серьезно напугать. В целом вещица определенно заслуживает лайка, с ней точно можно интересно поиграть или же использовать для пранков.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 Если все правильно собрать и привести в действие, то он надолго сможет притянуть ваш взор. Многим было бы очень интересно увидеть работу двигателя собственными глазами на малом расстоянии.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 любишь играть в майнкрафт и наверняка конструируешь там настоящие королевские хоромы а приходила ли тебе мысли воплотить свое творение в жизнь если да то кубики лего тебе в этом помогут при помощи маленьких деталей ты можешь не только создать крутой детализированный дом но и добавить в него жителей из игры свинюшек главного персонажа его друзей и даже злодеев у, -у, -у и тут эти криперы для того, чтобы сделать свой дом еще красивее, можно разнообразить его различными элементами декорации – факелами, блоками и даже растительностью. И все это будет выглядеть как словно сделано из блоков. Уверен, такому конструктору ты найдешь массу применений и создашь свой город мечты, которому позавидует каждый игрок в Майнкрафт.